Такой ядерный поисководник повторяю. Запускаю такой ядерный поголовки. Всем я пойду. Коннор. Твою мать. Ну же, давай. Открывай свои глаза. Где? Тебе столько предстоит сделать. Ты кто? Что, чумой, доктор? Какого хрена? Почему ты без наручников? Ну здравствуй, Конор. Да какого хера? Док, что происходит? Док... <смех> да ладно, ты ничего не помнишь? Ладно, давай я тебе помогу. Почему ты без наручника? Где охрана? Я не хочу стать твоим зомби. Мне уже хватило, знаешь? Так, прекращай, Конор. Ты же должен понимать, где ты сейчас находишься. Давай шевели своими мозгами. Комната допросов? Осмотрись, Конор что поменялось. Так, э, вроде все как обычно, вроде все на месте. Э, Коннор, ты до сих пор ничего не понимаешь. Смотри, может ли такое быть в реальности? И что же с этим делать? Помоги... Я не понимаю... Где я? Ш какого хера? Я и ты, мы... Да, мы в твоей голове. Эм, так, подожди. Слушай, слишком быстрый поворот событий. Как это возможно? Вспоминай же, что ты натворил! Спасибо тебе, док. Жаль, что мне придется... Тебя убить. Боже мой, что я натворил? Боже мой. Бога тут нет. Вернее, ты и есть Бог. Тогда почему ты здесь и я здесь? Чем мы здесь делаем? Ну, а ты сам не понимаешь? Сейчас твое настоящее «Я» делает разруху, уничтожая всех. Ну, вернее, не так. Она уже... Сделал разруху и уничтожил практически все. А фонд пал. На его месте сформировалась другая организация по борьбе с аномалиями. Которые ты сам создал и твои... Аномальные существа. Так, а как же... Стоп. Сколько времени прошло? Много, Коннор. Очень много. Давай, думай, вспоминай. Ты можешь контролировать свой разум, но не тело. Пока что. Взгляни поглубже. Давай же. Что ты видишь? Дориан, ты где? Я на месте. Что ты видишь? Отряд захвата на месте. Мы перекрыли улицу. Нет зевак. Мы все пока прекрасно. Улица закрыта. Охрана стоит. Мы его зажали. Отлично. Вперед. Это агент Блейк. Вот тебе краткая информация о аномалии. Аномалия представляет собой человеческую фигуру приблизительно 80 см высотой. Анатомически схожую с таковой маленького ребенка, но без заметных отличительных черт. Аномалия состоит из смутной дымчатой пелены. Ни одна попытка обнаружить какой-либо объект под пеленой не увенчалась успехом, что, однако, не исключает возможности нахождения там чего-либо. Аномалия реагирует на любую возникающую в помещении тень с очень большой скоростью, растягиваясь над отбрасывающим ее объектом, поглощая его и затем снова возвращаясь к своему нормальному размеру, не оставляя никаких следов поглощенного объекта. Персонал с уровнем допуска бета или выше должен ознакомиться с документом номер 0171. Херня! Кто у меня в голове? Папа, это ты? Что это за херня только что было? Это был я? Так, Коннор, ты серьезно не понимаешь, что происходит? Слушай, нет, хватит мне этих загадок, давай расскажи мне все. Понял, тогда давай я тебе покажу, во что превратился фонд. Смотри и наслаждайся. Ты дал развитие новому. Теперь все, что ты видишь, создано благодаря тебе и твоим деяниям. Ты видишь эти агрегаты. Они не такие, как были. И правда, все очень интересно выглядит. Знаешь, я наблюдаю, как развивается этот мир в течение большого периода времени. И вижу все это. Так интересно наблюдать за всем этим. Но подожди. Как ты со мной говоришь, если мы. Мы. Я так понимаю, в моей голове, да? Что ж, наконец-то ты начал хоть что-то понимать. Если мы находимся в моей голове, значит. Ты. Да, я мертв. Ты убил меня и поглотил. Теперь я, твой спутник. Вернее, я тот, кто помогу тебе вернуться в свое тело с неким бонусом. С каким? Со всеми новыми способностями. Ты должен восстановить себя и вернуть все на своя. Ты знаешь, что за тобой охотятся? И кто же он? Твой, так скажем, сын. Ладно, а, хорошо. Что мы будем делать? Ну, у нас есть два варианта развития событий. Первый. Ты сможешь немного понаблюдать за работой своего сына и, возможно, ты сможешь поговорить с ним. Второй же... Мы будем дальше копаться в твоей голове и решать твою проблему путем разговора со всеми объектами, которых ты убил и поглотил. Выбор за тобой. Я жду.